Привет! Это Компьютерная грамота. Здесь каждый может узнать много нового о работе с ПК и интернет. Полезные советы, секреты и хитрости. Исправление типовых ошибок. Переходим с технологиями на «ты». Компьютеры, смартфоны, планшеты. Изучение программ и сервисов. Каждый ролик оптимизирован по времени, а значит всего за несколько минут можно получить рабочий навык по тому или иному вопросу. Настройки ПК, офис и интернет для самых разных уровней сложности. Подписывайтесь на канал, будет интересно.